Радуемся ходить на этой лекции. Меня зовут Александра Абрамова. Я сегодня расскажу о том, как меняется русский язык, русская речь, об эволюции русского языка. И такой интересный парадоксальный вопрос: мы знали сегодня грамотность, и понадобится ли нам грамотность через 20 лет, Я работаю редактором, я переводчик. По образованию я тоже переводчик. У меня английский и французский языки. Но пять лет я работала по найму, я работала в релокации экспатов. И каждый раз, когда я говорила, что я работаю в релокации экспатом, мне всегда задавали два вопроса. Что такое релокация, кто такие экспаты? Объясняю. Если в Москву с дипломатической миссией приезжала какая-то группа, например, посол, дипломатические сотрудники или приглашенные топ-менеджеры для, ну, например, виновата вас, для крупной корпорации, и в Москве нужно было обосноваться на длительный срок. И мой отец помогал, находил жилье, решал проблемы, например, детей отправлял в школу, находил ухорщицу, водителя, в общем, человек, себя здесь чувствовал как дом. Этим я занималась пять лет. Эм, Работать с этими людьми, конечно, не было почетно. Некоторые, друзья удивлялись, там, тут я на одном приеме, постройстве друг к другому. Но потом что-то во мне щелкнуло, и я поняла, что я должна вернуться к своему любимому делу. Я начала писать еще в школе, я опубликовала статьи, я выигрывала конкурсы в «Малой просьбе», и я ушла никуда тогда с успешной работой, но не такой улюбимой, как мое дело, которое было во мне всегда. Год фриланса, год бессмысленных исканий, прокрастинации, а потом мои накопления кончились, я стала брать заказы отовсюду, а потом заказов стало так много, что я открыла собственное коммендарезно. Сейчас запишут книги на заказ, это бизнес-книги, которые продвигают и экспертов, и продвигают бизнес-компании, и монитортируют художественные книги. Последняя моя работа — это научно-фантастическая повесть об искусственном интеллекте, называется Одна история из ближайшего будущего», которая собственно, меня и вдохновила на то, чтобы сделать такую тему для сегодняшней лекции, как меняется русский язык. А вообще русский язык претерпел не то чтобы много реформ, но основополагающая реформа была в 1918 году, когда обменили ядер. То есть раньше алфавит выглядел так. Потом а, были экономические проблемы, когда создавался Советский Союз. Нужно было как-то а, сократить расходы на печать. Таким образом, большевики решили, а чего у нас тут лишних букв? Очень много, давайте мы их уберем. Расходы на печать сократились. И это решило еще и вторую глобальную проблему, это ликвидация безграмотности. То есть учить 33 буквы человеку из села было гораздо проще, чем 43 буквы. Но сейчас, конечно, для нас этот алфавит выглядит как э, немножко такой старославянский. И, в принципе, 1918 год для истории такой... 100 лет это ничего не значит, но мы воспринимаем, что это было как будто совсем далеком прошлом, еще при мамонте. А, тогда э, украли вот эти буквы, фиты, ижицы ввели ритуализацию языка. Появился советский новояз, Кто-то знает, кто-то смотрел этот фильм. Стиляги. Да, этот фильм Стиляги. А помните, как звали героя? Мэлс. Мэлс. А потом его распекали на парт-собрании за то, что он выбрал последнюю букву из своего имени. То есть он стал же Стилягом Мэл. Его имя это была аббревиатура. Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. И тогда было время аббревиатуры. Поэтому, собственно, его распекали, да, как это было. Такую важную букву убрал из своего имени, надел там красные штаны. А, и вот именно это время подарило нам много аббревиатур, которыми мы пользуемся сейчас. Там, РАДФАК, ну, РАДФАК уже ушло, но тем не менее, да, Стенгазета, э, ВУЗ тот же самый, да, это общеупотребительное слово. Оно было придумано именно тогда. Но эта ритуализация языка, она выглядела очень гротескно. И еще Маяковский да, смеялся, что где там Иван Петрович на заседании АББГД ЕЖЕ если говорить об именах, вы скорее всего слышали эти имена странные. Это Коку ЦАПЛЬ, да, это «Здравствует 1 мая» сокращенная аббревиатура и «Кукуруза царица Полей». И я специально хотела найти в интернете, есть ли у кого-то паспорта <laughs> с реальными этими именами. Вот, я не нашла. Но зато есть имена «Октябрина», Сталина, вот этих людей я знаю, даже встречалась с ними в работе. Потом у нас пришли э, следующие реформы да, языка. Это естественная реформа, не законодательная. Это были 90-е, которые нам принесли воровской жаргон. Да. Из 90-х кое-что осталось, остались зачатки канцлерита, но э, появилась такая тенденция, что реформы языка стали менять его на какой-то короткий период. Например, Гай Юрий Цезарь сказал, пришел, увидел, победил, столько веков назад. До сих пор живо это выражение. И мы говорим, пришел, увидел, победил, да, это оживляет нашу речь. Если приблизиться к сегодняшним временам, то Грибоедов сказал, например, счастливые часов не наблюдают. Это выглядит тоже живо и вносит такое определенное изящество нашей речи. Но. Раньше, да, вот это уже блек, когда игрушки нулевые, вот эти слова, например, пафосная тусовка, гламурные цыпочки, вы помните, в нулевых это было очень популярно, эти слова. Сейчас они выглядят, как поблекшие игрушки, мы так не говорим. Жаргон 90-х, если сейчас кто-то скажет, например, фильтруй базар, или что-то, ну да, пока ничего холодно не приходит, вот фильтруй базар, да, это выглядит комично, очень гротескно. То есть время, уделенное определенным фразам, определенным клише времени, оно сокращается. Получается, мы сейчас живем в фастфуда языка. Если раньше это был такой блюдо, которое готовили, писали, сейчас что-то придумали, использовали до свидания. Вот эти слова использовали ну, плюс-минус 10 лет. Была очень популярна вот эта гибридизация. У меня был такой диск, не помню, в школе или там в университете глюкозы. Вот, видите? То есть половина букв из латинского алфавита, да, ZA, половина букв из кирилице. Сейчас это уже не модно, это выглядит как человек не пытается что-то придумать, выпендриться, если он там называет э, компанию, например, там, не знаю, «супер да, он пишет по-русски, супер он пишет по-английски. Это выглядит, ну, немножко, как сейчас говорят, тумач. Сейчас модно кириллица, несмотря на то, что приходит в наш мир англицизма, англицизмов сейчас очень много, их пишут кириллицей общем, потребительные слова – фрилансер, веб-дизайнер, HR-менеджер. Сейчас лучше писать кириллицей, так? Говорят те, кто работает в редактуре, лидеры мнений, текстов. Гибридизация уходит. Взять ту же глюкозу, да, она выросла, теперь она у нас там. Наталья Леонова. Земфира тоже первую букву Z пишет русской. Поэтому это уходит. Так, не отменяется, значит он живой. То есть что-то погружается в почву, Такая метафора, да, и что-то прорастает. Не меняются только мертвые языки. Это латынь, которая там уже с тех пор и да, осталась там в она так и будет уже. Это вене виде ни в какую форму не преобразуется. Но наш русский язык будет преобразовываться всегда. Трансформации в языке задевают человека очень глубоко. Потому что человек воспринимает себя и свой язык, это как часть сознания. Он рождается, учится говорить, потом он идет в детский сад, в школу, его речь претерпевает изменения, и тут вдруг эм, какое-то правило да, привносится, и оно в его картине мира не укладывается. Простой пример – это феминитивы. Да? Кто-то сказал «авторка», и толпа возмущенных людей бежит, скрипели, что это, какой кошмар, вы портите нам язык. Потому что в картине мира это не укладывается, поэтому любая трансформация языка будет восприниматься всегда негативно. Но, как показывает практика, полгода пожинают, успокоятся, и потом все будут употреблять эти слова. Точно так же, как и веб-дизайнеры и фрилансеры. Да, если бы я, я фрилансер, да, может быть, если бы я начала работать в нулевых годах, да, когда фрилансер было таким странным словом, которое поднимало такую негативную волну, то мне бы сказали, что это такое? Найди уже себе мало, русский. Да, скажи, я работаю удаленно. Не нужно нам такого фрилансера. А сейчас у нас общественное сознание живет в Интернете. Интернет-культура подарила нам много слов. Опять возвращаемся в недавнему прошлый, к нулевым годам. Если раньше говорили, вот есть Интернет-язык, а есть наш, нормальный, литературный русский язык. Сейчас мы не можем дать такого разделения. Потому что человек, даже если он целый день молчит, да, он ничего не говорит, он что-то пишет в Интернете. То есть он воспроизводит да, свои мысли с помощью всемирной сети. И интернет-культура, она подразделяется на свои субкультуры, вот, например, первые слова, кто знает вообще все слова, или какое-то значение непонятно. Если непонятно, я сейчас объясню. Я большую часть знаю. Да. А можешь перевести все-таки для тех, кто да, не знает. Да, я все слова <смех> порядку. Ну, в общем, дис это какой-то ролик, если блогеру что-то не нравится <смех> на YouTube. <смех> да, это дизлайк от слова <смех> дислайк, он начинает снимать, что там ты очень плохо все снял, вот тебе моя критика, вот тебе мой диск. Зашла, если кто-то опозорился, и это потом попало в Интернет, фотографии или видео, это зашла. «Го» — это от английского слова «идти», типа «пошли, да, давай с нами, го». А я помню такое выражение, мне друзья там говорили, типа «го в доту», «пошли играть в доту». «Дота» — это компьютерная игра, там, с военной стратегией. «Камон» — это, ну, да ладно тебе, ну, что там, не знаю, ну, педорович, ну, «камон», там, ты хочешь, что Вот это. Вот эти слова нам принесла субкультура интернета. И все слова, в основном, это варваризмы, но сейчас варваризм легализуется. А варваризм — это каково? Варваризм, варваризм — это варваризм. слово, которое мы выцепили из чужого языка. варваризм? Мы его варвар? не трансформировали, да? То есть, что такое комон? Мы его никак не трансформировали, не приделали там суффикс да, или приставку. Мы просто русскими буквами записали английское выражение комон. Это варваризм. Mm -hmm. Сейчас в интернете э, набирает такой оборотный популярная психотерапия. Вот эти три слова ⁇ абьюз. То есть это когда один человек обижает другого, да, он его там угнетает, ущемляет, это абьюз. Этот сам человек э, угнетательный на бьюзе. Боди-Шейминг, когда сказал кому-то, что ты толстый и плохо выглядишь, это боди-Шейминг. Локизм, когда другой человек оценивает э, своего там, собеседника или кого-то еще на основе внешности. Да, от слова «лог». все верно. Популярная психотерапия подарила нам много слов, где есть либо ин, либо «изм». «Инг» и «изм» — это продуктивные суффиксы английского языка. В русском мы не можем придумывать только слов с такими суффиксами. А английский хорош тем, что он имплицитный, для каждого явления можно создать свое слово. Да? То есть что-то происходит, да? общественные деятели подтянулись, те, кто имеет какое-то основание. Да? говорит, что мне эта ситуация не нравится, сразу пах, им придумали. Одна девушка, например, сказала другой там, ты толстая, вторая обиделась, третья подбежала и говорит, ага, ты, ты ее там body хоррор, her, ты ее студень за ее телом, на вот баллишем готово слово. Это тоже такая, такая история фастфуда слов, но эти продуктивные суффиксы будут с нами надолго. А, кстати, вот это я взяла из YouTube, да, пес на Let's Uh, вот в летсплейщик мы взяли наш суффикс shit, да, и получился такой фарбарист, давай комбо. Летсплей это когда человек играет в компьютерную игру mm -hmm. uh, и в реальном времени выкладывает это на YouTube. Mm -hmm. Да, то есть ему он, Хванскому он, он, он, он, он не нравится, он говорит, я снял на этот диск. Mm -hmm. Все эти слова это часть нашего мира. кто не знает этот мам? Да. Да, День сейчас этот Карл? Карл это уже архаично, это уже вчерашний день. Хотя казалось бы, еще месяц назад, да, я сама там кому-то говорила, ну что ты делаешь, не нужно так делать. И сопровождала свою речь вот этим мемом. Но если кто-то не знает, это в мерклицов, если человек хочет подчеркнуть очевидные вещи, да, а второй не понимает очевидных вещей, ему говорят, вот так, Карл. Я помню, это была такая политическая ситуация, когда на Масленицу ели блины с лопаты, и... Это было в Стаброполь были, да, и кто-то говорил, что что ты делаешь там, они едят с лопатой карту. Ну, что-то такое было, было очень интересно. Сейчас этот мел уже ушел не в него нет. Сейчас при том будет снова немножко. Хотя, сколько, казалось бы, он жил, да? но ну, месяца три точно. Сейчас уже три месяца, это период жизни э, такого творчества интернет-го. Да. Um, Кто-то боролся хоть когда-нибудь в своей жизни за чистоту языка и говорил, что англицизм плохо, давайте придумывать русский аналог. Хоть когда-нибудь. Было такое. Но было такое. Да. Mm -hmm. Я встречала таких людей в своей жизни, причем это некоторые из них мои друзья, которых я люблю, и они говорят, все, мне что-то не нравится, мне это не надо. Я близко, окей, теперь всегда говорю, добро. Вот. Мы теперь так любим да, добро. Благодарю. Это отдельная история. Кстати, интересный такой момент за слово «благодарю» говорит спасибо. В основной, да, мастер, большинство людей говорит спасибо. Сейчас на первый план у некоторых эм, людей, которые уникаются в эзотерике, выходит слово благодарю, потому что они решили заняться таким вот членением языка, такой бесекцией. И говорят, вот, я благо и дарю, я тебе дарю благо. А, и вот мне, например, я там что-то сделаю, да, мне говорят, благодарю, я говорю, ну «А, хорошо. Нет, нужно отвечать, благо принимай. Я говорю, хорошо, благо принимай. Да, это эзотерическая тема, но она тоже имеет свое отражение в лингвистике. А еще один мой знакомый, он э, любит это, просто он погрузился в это совсем с головой, он пишет «благо», э, ставит пробел «дар», ставит пробел «ию». «Ю» э, переводится как «ты» с английского языка, то есть он говорит «нет, вот я знаю, что здесь не два слова «благодарю», а три слова. Я тебе да, вот я, я ты благодарю». Ну, в общем, кто на что вырастет. За в вообще, да. Но а, нам интернет-культура подарила эту возможность да? писать, как мы хотим, говорить, что мы хотим, снимать видео, да? что-то обсуждать. И сленг, иногда, он часто, нет, не иногда да а часто, он более эмоциональный, чем наши российские аналоги. Вот этот вообще древний фильм, знаете этот фильм? Этот фантомат раскушевался? Mm -hmm. Вот, этот фильм только, там, -го то ли там 60-го года какого-то. И вот он показывает эту штуку, вот эту рацию, он говорит им, это гаджет или гаджет. Смотрите, сколько всего она умеет. А, и тогда это слово было гновидно. Ну, сейчас гаджеты мы употребляем, да, то, ну, что это смартфоны, планшет, все это гаджеты. А, русский аналог – это устройство, но устройство не такое эмоциональное, как гаджет, потому что гаджет – это маленькая штучка, да, вот у меня в руке там телефон, я тут и видео снимаю, у меня там вся моя работа в телефоне, мне как то нужен только, чтобы, там, не знаю, презентацию делать. Да, Я где-то там э, еду, у меня в телефоне навигатор, это мой гаджет, я его люблю. А устройство – это что-то такое солидное, да? причем устройство – очень общее слово. А я говорила, что английский язык очень имплицитный, вот гаджет, э, у него одно значение. То есть электронное, как раз электронное именно устройство, где сосредоточено много программ, много функций. А само слово «устройство» может быть какая-то система, не знаю, или какая-то машина большая, да, устройство каких-то сетей, то есть это как австрактное значение может принимать это слово. Поэтому это не совсем эквивалентный аналог. Дальше. Сленг очень подойдет в работе. Например, да, бриф или опросный лист. Ну, если вы когда-то делаете сайт, вам, скорее всего, та фирма, которая делает сайт, говорит, ну, а пришлем бриф. Или вот я делала макет, мне говорят, запомни бриф, мы тебе пришлем варианты. Это, короче, в работе эффективность – это быстрота, быстрота мыслей, быстрота коммуникации, когда мы говорим deadline, у нас тогда все все поняли. Крайний срок, два слова уже длиннее. На подсознательном уровне это откладывается, мы можем это не воспринимать. Но опросный лист – это два слова, причем два длинных слова, да? Бриф – это одно короткое, точное, емкое слово. И опять же, у слова «бриф» значение сужено, опросный лист может быть, все что угодно. Бриф это заказчик что-то хочет, мы ему отправляем, мы ему присылаем варианты. Опросный лист может быть это и общественный опрос, и что-то еще. То есть у нас э нет такого в языке, у нас больше эксплицитный. И вот третий, да, например, хайп или ажиотаж. У слова хайп очень конкретное значение. Это что-то случилось в интернете. Да, Кто-то что-то сделал, такой зашквар, <смех> снял, на видео, Одна кнопка, все, об этом, все это обсуждают, а потом волна на второй день может схлынуть. Это хайп. Ажиотаж это что-то более культурное. Это может быть какое-то политическое событие, ажиотаж. Или там театр приехал, да, какой-то. Еще слово ажиотаж оно имеет такую фонетическую структуру, оно воспринимается тоже более солидно, чем слово хайп. Да. Так, в нашу жизнь пришли англицизма. Про фрилансера, репоста и веб-дизайнер я уже рассказывала, но ну, репост есть аналог вот поделиться. Но смотрите, какая штука. Поделиться это глагол. Существительное, с этим проблема. Да? Поделение это будет не то. Точно так как и юзер, слово очень простое, такое емкое, понятное. Пользователь, сейчас мы уже привыкли к слову пользователь. Но если вы подумаете, что мы туда этот продуктивный суфлекс поставили тень, то само слово очень громоздкое. Пользователь. Или, например, мы же не говорим там делать теле. Это звучит, ну, как-то грубо, некрасиво, в к чему мы привыкли. Поэтому для нас это звучит нормально. Если бы первый раз мы его услышали, да, мы просто не осознали, если бы осознали. Для нас оно бы тоже звучало для Вот слово «селфи». У слова «селфи» есть, э, я нашла, да, два таких аналога – это «себяшка» и «самострел». Слово «селфи» звучит органично, и оно звучит благослучно. Возможно, когда оно только появилось, оно э, для нас не было благозвучно. Да? Говорили, что это? Что это? Селфи? Какое-то слово такое непонятное, да? Типа, вот ты понтуешься, я делаю селфи. Сейчас, если человек придет сюда, да, сядет, если я сюда сяду, буду делать селфи, никто не обратит внимания. Когда только зародилась эта культура, многие даже стеснялись, говорят, я уверен, делать селфи. Там на улицах где-то, да? Это была какая-то кучка такая привилегрованных людей, которые не боялись. Говорили, я делаю селфи. И у английского не было, конечно. Сначала оно появилось в английском, потом оно пришло в натур. А есть какой-нибудь еще оборудованной заменой? Кроме себяшки с мастрелой? более такой... Очень Я не знаю, но я предпочитаю селфи. Просто было очень понятно. И сейчас оно нормально воспринимается. Оно в Магене же написалось. Оно в конечно. Почему? Чем плоха себяшка? Тем, что суффикс шка, он а, такое да, да. Да, да, дает значение самому слову. Mm -hmm. Если я делаю селфи, что-то вот такое я делаю ну, нормальное. У меня Да, если я делаю себяшку, ну я сразу как чувствую, что я выгляжу глупо, потому что я делаю себяшку. Самострел или был еще лифтострел, я тоже видела в есть такой сайт. Ну, это что-то, да, это уже я его слюбила из того, что было. И, по-моему, слово такое есть самострел, это ружье какое-то специально стреляет. Сюда еще. Автопортрет это слово очень общее. Автопортрет Первая ассоциация не что автопортрет. Я представлю, как художник рисует, да, сидит. Если а автопортрет, сделанный на камеру мобильного телефона. На на переднюю момент, камеру. Да, на переднюю камеру мобильного телефона фронтальную. <свят> <свят> В тот момент, когда я хочу поймать что-то за, за спиной, или просто мне слушать, да, я потом сделаю косметику. Все это, да, выбрал в себя селфи. Mm -hmm. Окей, автопортрет может быть синонимом, но опять, не такой емкий синоним, а очень общий синоним. А вот еще, что нам подарил английский язык. Это глагол «являться». Это вот две кальки, да? Я являюсь SEO. SEO — это генеральный директор, chief executive officer. И такое выражение, как «я вас услышал, кто никогда не когда-нибудь слышал или, может, не говорил, я вас услышал. Mm -hmm, да. да. Вот это плохие примеры англицизмов. Я вас услышала, это такая картика, да, там говорят, там, I got it. Но что это значит в английском языке? Что человек э, говорит, да, я глубоко проникся твоей темой, темы, mm -hmm. Mm -hmm. я понял, что ты мне хочешь сообщить, я сделаю так, как ты того ожидаешь. У нас это звучит так, все, хватит, молочь, чпу я тебя услышал, замолчи. Mm -hmm. То есть это такой стоп-сигнал. Лучше сказать, я тебя понимаю. Это самый такой адекватный аналог. SEO, от того, что в английском есть еще слово SEO через букву S, да, это человек, который занимается оптимизацией поисковой стратегии, mm -hmm. гендиректора SEO и вот этого поискового стратегии SEO постоянно путают. Лучше сказать гендиректор или гендиректор. Это будет тоже коротко, это будет не зло. И глагол являться. Раньше mm -hmm. являться было в каких-то академических трудах или в по физике, да, где рассматривали природные явления, например. А в английском глагол «вивляться» он необходим, потому что там есть глагол «to be», да, и без глагола «to be» в принципе не существует языка, не существует, нельзя построить ни одно предложение. В русском языке глагол «вивляться» звучит очень тяжеловесно. Если вы пишете научный труд, там он будет органично смотреться. Если вы говорите «я являюсь генеральным директором», вы будете звучать, но немножко старомодно. Если вы скажете «здравствуйте, я генеральный директор какой-то компании», это будет лаконичнее. Чем текст поконечнее, тем вы более в тренде, скажем так. И Google является нам подарила большое количество переводческих книг. Когда переводчики, не особенно-то задумываясь над тем, что они пишут, да, особенно сейчас очень много бизнес-книг, мотивационных книг про успешный успех, конечно, что там очень много глаголов И наши переводчики его засовывают сюда. Да? То есть я являюсь успешным бизнес-тренером, моя стратегия является самой мотивационной на рынке. Если убрать один, единственный глагол является предложение, текст обойдёт в Но, я уверена, все здесь говорили глагол «являться» в обычной жизни. Он уже проник, он уже с нами, да, никуда никуда не деться. Еще 30 лет назад он был не так сильно с нами. Но сейчас, когда появились тренинги по мотивации, российские тренеры берут переводческие книги, оттуда берут тезисы, и там в каждом тезисе глагол «являться». Бинго, он с нами. Глагол «являться» — это канцлерит. Кто-то знает такую картину? Кто знает? Рыбары. Да, кайфолит, это, это Корней Чуковский. Корней Чуковский написал книгу, она называется «Живой как жизнь». И там он рассмотрел проблемы канцелярия. Это было давно, как вы можете видеть, но канцелярит по сей день с нами. Канцелярит – это такие выражения, покрытые кабинетной пылью. Бюрократские вот эти выражения, да, когда… Опять же, их, я так предполагаю, что их придумали в советское время, когда была ритуализация системы. И не дай бог ты, шаг влево, шаг вправо, э, напишешь что-то свое, от себя нужно было упорядочить всю структуру предложений. Поэтому получались очень много отглагольных существительных, да, то есть там выработка, э, не знаю, там, выпас скота, выгул собаки. Что это выгул, да, выработка? Это отглагольные, существительные. И это канцелярия. И их сейчас очень много. Я так предполагаю, что они будут с нами еще очень и очень долго. Потому что канцелярин – это все-таки э, проблема деловой сферы. А деловая сфера сейчас она больше развивается, чем, например, творческая. И на рынке больше бизнес-книг, чем творческий но еще стандарты различные, которые, например, в ну, компаниях, вот именно такой отчет должен быть, где такие формировки. А, да, это тянется из года в год, конечно. Если в финансовом отчете написать, что у нас классный отчет, мы хорошо поработали, это будет восприниматься как-то странно, да? Хотя это гораздо лучше звучит, чем мы на данный момент перевыполнили такой-то план. В связи не с не оптимизацией, ля-ля-ля. Да. Но если написать почему-то мы хорошо поработали, человек это откроет, скажет, что это такое, это а что ли, идите переделать. Да, очень плохой отчет. А скажите, пожалуйста, а чем вы был у собаки выпуска-то Нужно заменить глаголом. Вы был собаки, я иду кулять с А глагольный, если есть глагольное и существительное, то его просто нужно заменить глаголом. Таким образом, текст превратится в динамику. Если, вот, например, осуществлять доставку, да? Доставлять. Это гораздо проще, то есть здесь есть и глагол и глагол, который тоже сейчас так надолго в тексте. Глагол «осуществлять» его можно просто посмотреть рядом с чем он стоит, скорее всего там рядом глагол «осуществительное», и зачеркнуть его, написать, доставлять. Текст так будет проще. Принимать участие. Что это? Это «участвовать». Например, я участвую в марафоне. У меня динамическая фраза, я бегу. Если я принимаю в марафоне участие, или еще пишет принимаю активное участие в марафоне, mm -hmm. то человек сразу видит картину, я стою у властейных, у меня там депутатов не рождают, декорат, я говорю спасибо, я принимал активное участие в марафоне. А, и вот еще один такой тренд, нет, тренд из древности, да, который до сих пор с нами, это нанизывание родительного падежа. Мы ведем борьбу за что? За повышение э, родительной падежи, да? Чего? Частоты. Еще один да? поддержки, частоты чего улиц. То есть что это мы делаем? Мы либо мы убираемся, либо мы убираемся хорошо, с трудом. То есть мы там медем, подметаем, и потом, да, какой-то журналист, может быть, новичок, да, решил там пробиться, он говорит, я хочу, чтобы мне дали такую грамоту, которую Сашу дали за марафон, я напишу, мы ведем борьбу за повышение частоты улиц. Отлично, все рады. А вот здесь она принимала Джесси, ты же может быть, с английского, да, но здесь такая общая тенденция, что это глагол существительное. То есть я принимаю участие, я участвую. Вот, они входят падежи на две тенденции. Вот здесь вот такой пример, который я взяла из интернета, это реальное предложение. Очень много родительных падежей невыполнение выполнение требования устранения, отставания производства деталей намечены конкретные мероприятия. О чем это предложение? Вы помните первого раза? Да. То есть... На практике, да. Что-то выполняют. Что-то выполняют. что с деталями? Я думаю, чтобы что-то устранить. Чтобы устранить отставание производства, намечены и лягкие детали подпредельные. Да. У меня первое слово — это детали. Я прочитала это предложение на камеру. Что-то с деталями связано. Канцелярий сейчас это такой махровый цемере, да, он может пригодиться таким хитреньким людям. Например, вот представьте, вы начальник завода, вот как раз вот этого, производства, производство, и у вас производство отстает, у вас нет денег, чтобы платить людям зарплату. И выходите вы и говорите, дорогие друзья, для выполнения требований устранения и производства, у нас плановое содержание э, выдачи денежных средств вашей зарплаты платы. И это все во имя оптимизации все рабочие да, да, ладно, подождем. Если вы выходите, говорите, ребята, мы плохо поработали, у меня нет денег, чтобы вам платить зарплату. На заводе будет бунт. Потому что лаконичный секс, он эмоциональный. Да, а так все, да, да, да, да, а что, и вам, деньги тогда что-то сказали, там оптимизация, ладно. Ну это в политике очень часто используется. Да, эти все слова из политики, эти все слова из крупных корпораций, потому что, в компании работают 5 человек, мы как-то не да? но когда я помню, когда мы вели переговоры с крупной сетью гипермаркетов вот, и пришли туда, мы сидели 2 часа, вот это для устранения, для потому что если они будут говорить так, то что-то в их системе поменяется. Вторая тенденция это нанизывание другого падежа, вот смотрите, написано, да, йогурт, натуральный состав, малина бразелин, видите, вот такие йогурты, или вот еще, Эмалюкс гель, сода, три актива. Еще 10-20 лет назад мы бы сказали «малиново», базиликовый йогурт». Mm. Это нанизывание именительного падежа. И сейчас существительные, они э, вытесняют глаголы, да? Первая тенденция – это глагольные существительные, которые давно с нами. Вторая тенденция – это родительный падеж. Тоже древняя тенденция, давно с нами. И новая тенденция – именительный падеж. Это а почему так происходит? Это для сокращения, получается? Для, для сокращения, они да? тоже для малицезма. Это все из англицизма. В английском это полтора падежа. Да, именительный Вот. Поэтому, например, они вот эту реплику, я не знаю, где ее производят, да, но, например, ее привезли. Нужно русифицировать этикетки. Возможно, сделали не в России, да. Вот они так все перевели, и с тех пор мы живем с еблоками Малина и Базилин. Звательный падеж это Миш, Маш, Тань, Саш. Он закрепится. Раньше такой поддерж считался просторечным. Сейчас а, от того, что существительные завоевывают потихонечку территорию, да, мы начинаем а, рассуждать, да, и начинают рассуждать звательную падежку существует уже сколько лет, да? То есть, чем плохо говорить «маш»? Да? «Мария» там, да, есть, например, именительные. Раньше такой был звательный «Мария», но ведь «маш», ведь в жизни мы говорим «маш», значит, нужен новый звательный падеж. И он закрепился. именительный завоевает наречную территорию. Кто-нибудь это вот, видите слова да? огонь, космос, бомба. Yeah. Это о чем? Это если, эмоции, например, да. если, например, в Инстаграме, да, я, не знаю, куплю какую-нибудь красивую юбку скажу, девочки, как вам? Yeah. Красивая у меня юбка. Не, а вижу, огонь. Космос. Бомба. <laughs> а не юбка. <laughs> да? mm -hmm. То есть раньше бы мы как сказали, даже вот эти слова, в принципе, не старые. Клево, классно, круто. Это наречие. Или вы да, там «классный», крутой. Они сейчас стесняются те же самыми существителями. У нас уже там все огонь, космос, бомба. И видите? А насколько эмоциональный фон этих слов, коннотация, она преувеличена, mm -hmm. да, представьте, да, Х хорошо, да, что-то хорошее, это уже такое лайфтовое слово, слабенько. нет, должно быть, это слабенько, да, должно быть огонь. Mm -hmm. Так, повторечия станут литературной нормой, потому что там удобнее. Я вам хочу показать одно видео, я его снимала для ютуба, вот, оно идет 3 минуты. просторечик, о трех нормах просторечий, там будут такие парадоксальные выводы. Так, вот мы объяснение, но может быть от того, что там очень много согласных, звонких, да, Z, V, N и этот глагол, он более привлечет к себе внимание, чем, например, глагол включить, который, где есть все-таки глухие согласные. Но тем не менее, звонит будет нормально, так точно так же, как и кофе. Оно стало нормой. Да. Это, это грустно, на я очень грустно, но тем не менее это так. Люди, которые борются за грамотность, которые хотят, чтобы их речь была чистой, конечно, не будут так говорить. Но большинство, те, кто так говорят, скажут спокойно, что «Ну все, теперь это нас не будут докапываться». А еще один тренд лаконичного и такого честного текста, емкого, уходит эвфемизм. Люди, опять же, лидеры мнений, да, они не боятся рассказываться, есть совершают такие речевые поступки. То есть они, что такое эвфемизм, кто знает, <свист> Есть слово, например, да, с определенным смыслом, но вы боитесь его сказать, и вы его начинаете накидывать на него такие покрывалки. <свист> например, да, что это за значок? Это значок туалета. Люди, которые боятся сказать слово туалет, они <свист> говорят эфемизмы. Дам Дамская комната, упорная, я иду там попудрить носик, что-то еще. Сегодня это ушло в, ну, в такую, не знаю, слащавость. Если человек говорит, я иду попудрить носик. Да, но ну, мы не будем, мы так немножко посмеемся. Мать суть слов мы этого человека как-то превозносим. Если вдруг человек написал хорошую мысль, да, ёмкую, интересную, и, там, долго думал и написал, там, там перепутал тя и тя наш глаз оцепится за тяй-тя, тяй -тя", автоматическая хистерин, весь текст. Ты, конечно, тут хорошо придумал, да, молодец, ну вот, учи, пожалуйста, тебе русский язык. А если человек на публике, да, он может ошибаться, за счет своей харизмы он может вытянуть весь вот этот текст, да, опять же. Я знала одного у меня заказчика, он хотел написать статью для своего журнала, он работал в нефть, в нефтепромышленности. И он служит говорил, «добыча нефти. И вот мы с ним общаемся, он мне говорит, вот у нас там добыча нефти. И я сказала одной своей таторшей, которая со мной работала, она говорит, я поправила его, я бы сказала, я бы сказала, нет, вот вы говорите, добычи нефть, потому что я уже специалист, как я могу это услышать, да, тем более он ко мне пришел, он заказчик, надо поправить. Я подумала, я его сейчас скажу, да, вы говорите неправильно, а он сколько лет на этот буровой вышел, и говорит, ну да вы, что, я прям представила его, <сосить> такое, <сосить> да, да, все нефтенки так говорят, это жаргон, его профессиональный жаргон, у него там в управлении, да, там 50 тысяч человек, которые бурят нефть, <сосить> он хочет про них написать, знаете, какой-то, да, про рыбную, которая поджигает его экспертный статус, да, вот, и я ему говорю, нет, добыча нефти, а он очень харизматичный и, ну, естественно, да, потому что он руководитель, и он управляет всеми этими рабочими, мотивирует их, а, поэтому ему не важно, что он говорит неграмотно, да, все равно его будут слушать, Есть рабочие тоже так говорят обычно, и домочный тип, И, например, есть профессиональные шаргоны, да, в бухгалтерской среде, у меня мама, главная губалтерская, она всю жизнь не варила квартала, она так будет говорить квартал. А когда она, она собрала у себя там, у нее там бредовые да, есть ну, сотрудники, вот она что-то объясняет, она говорит, у нас вот такой квартал, мы вот подписываем этот добрый, и вот и слушаем, потому что у нее есть этот вот, провинции. Да, они придумали крыжное слово. Возможно. Да. Вообще. Да. А может быть, она потом придет и скажет, девочки, я вот э, тут узнала, мне сказала моя дочь, что правильный квартал. Дайте говорить квартал. Там ее послушают, то будет все равно говорить квартал, да? Она скажет, что квартал за счет своей харизмы ничего не потеряет. Поэтому грамотная речь, именно вот эта регламент вот правил, он важнее, конечно, все-таки в письменной речи. Но, что останется с нами навсегда, это слова празит. Слова празид люди называют дискурсивные слова. Ну, я называю такие слова подпорки то есть если вы не уверены в себе, вам нечем сказать, или такой самый частный случай вы природе, а легенду вы не продумали, мозг вам начинает подкидывать варианты. Да, хорошо, давай, давай, давай. А, простой пример, да, вот, например, вчера я что-то делала, я не хочу это скрывать, но мне скажет, что ты вчера делала? Я говорю, ну, например, я пришла домой и спекла тон, села и улегла спать. У меня эффективный плотный текст, максимум факторов, минимум воды я вам выдала просто, да, сразу. Мозг меня вызвал, так, что ты вчера делала, вот, Если я вчера что-то делала, что я хочу скрыть, спрятать, мозг мне скажет, так, это нельзя говорить, ну-ка, давай-ка выкручивай себе. он скажет, ну, я, наверное, что-то там спрашиваю, а, что я вчера делала. Ну, так, я, а, я по друге ездила, да. Ну, она там, конечно, далеко живет, ну, так сказать, что поигрывая, на думаю я. И вот, да. А, очень много слов произойдет, потому что я не знаю, что мне сказать, я начинаю выкручиваться. Есть такая теория, кстати, кто-нибудь страдал из-за слов паразитов когда-нибудь. Да, был такой. Да, мозг работает на автоматизме. Просто привыкли говорить какие-то слова, которые паразиты являются. Да, вот психопсихологи, например, могут по словам паразитам понять, да, почему человек постоянно говорит. Если человек постоянно говорит, а как бы так сказать, он в себе не уверен. И когда я, например, речь пишу там, для человека, который будет выступать, он ее пишет сначала, сам как умеет, и там очень много ну, «как бы», и там «какой то а, мне очень нравится, он приходит как «я тут как бы придумал какую-то гипотезу, давайте я вам сейчас расскажу», да, и такая сидит на себя влит, и такие «что, нет, мы это не будем слушать, как бы». А, когда человек говорит без слов паразитов, то его речь воспринимается ну, более да, увереннее в себе, сам человек воспринимается увереннее в себе. Но некоторые лингвисты, люди, которые изучают э, речь именно вот, узлу с речи, то есть то, как большинство людей говорит, да, в нашу разговорную речь с ошибками, э, есть такая теория, что не нужно отказываться от слов в праздник. Почему? Потому что они раскроют вашу личность по да, как под кол То есть вы нарядитесь, да, приготовите речь, вот но все равно вас будет видно. Вы будете как молодые. Это как раз всем честного открытого текста. Мы сейчас не стесняемся да, нашего характера, не стесняемся нашей индивидуальности, так зачем нам прятать слова паразита? Человек говорит постоянно ну, все сразу поймут, что он такой авторитарный лидер, он говорит, ну, иди сюда, ну пиши. Если человек говорит, как бы так сказать, да, то, что нужно значит он не уверен в себе, он, например, придет на собеседование, да, и, и сейчас сразу поймет, мне нужно такого братья тут там всю нашу оптимизацию. Поэтому есть слова-подпорки, пусть они будут с нами. Но это мнение такое, оно очень... Оно направлено на то, чтобы облегчить людям жизнь. Потому что, в принципе, все тренды, да, которые мы рассмотрели, они на то, чтобы облегчить людям жизнь. А, чтобы не думать, да, как склонять существительные, у нас есть именники и чтобы упростить синтаксис. И вот, давайте оставим слова праздника. И сейчас... Грамотная речь без слов паразитов это, в принципе, такая привилегия узкого круга посвященных. Потому что я, э, например, думаю, что речь без слов паразитов, она м -м, может быть индивидуальной за счет других средств паразитистский языка. Вот, кстати, в тему, да, найдете здесь какие-то ошибки? А Супер успешный онлайн-физ, Он Он тренер комнатной квартиры. Так, ну давайте сначала, да, комнатная квартира. Здесь у нас х не нужна, пробел не нужен, нужно писать 3D-физ, комнатная квартира. Нет. Дальше, в течение двух недель, в течение недели, двух недель – это ошибка. А, нужно писать вот так, двух недель, нет, просто Двадцать два недели. Супер успешно пишите на онлайн-треймер-черсетис, до, сколь до скольких я могу прийти. Может быть, эти ошибки, да, они звучат для некоторых определительно, эти ошибки с нами. Mm -hmm. Особенно первые две. Мы mm -hmm. это видим отовсюду, я каждый день нахожу, особенно, особенно вот это, я каждый день нахожу так ошибок пять. Сразу я даже видел большой атлас анатомии человека, двух команд с буквами но есть правила, что количественные числительные, там не нужны какие наращения. То есть в течение 2 недель. И в течение, в течение е. А, эти ошибки, это ну, такая безграмотная да, речь, она будет сами это уже никуда не ест, только вам выбирать, как вы будете писать. С ошибками, и никто, в принципе, не заметит. Да? Ну, может быть, кто-то заметит, ну, типа, вот, как я, да, который работает с а, этим. Большинство не заметит. Здесь выбирает только вам. Так, я считаю, что грамотная речь, это ваша культура, и речь, которая вашу личность. И сейчас даже грамотная речь, даже не выразительная, да, индивидуальная, именно грамотная речь — это привилегия. И грамотная речь, наверное, иногда останется привилегией. Потому что наш, наш русский язык, он будет со временем упрощаться, упрощаться, упрощаться, он будет подстраиваться под людей. В принципе, русский язык — он для людей, а да, не наоборот. Не мы же живем для языка, и язык все существует, чтобы мы на нем общались, писали. Но грамотная речь — это ну, что-то такое, что такое возвышенное. Если раньше, да, смотрите, опять здесь снизилась норма, если раньше возвышенное было там читать, не знаю, например, Пушкина, да, вот именно в том тексте, да, с вот этим амхаичным алфавитом, как думали, я вот умею его так читать, никто не умеет. Сейчас просто, если вы прочитаете Пушкина, вы будете уже вот, Поэтому здесь выбирать только вам. Я никогда не даю. Да, адекватно все И нормально, если вы хотите быть адекватным, нормальным человеком. И я уверена, что речь формирует точно так же и ваше окружение. Потому что то, как вы говорите, да, вы так автоматически подтягиваете к себе людей, которые говорят так же. Если вы говорите грамотно, скорее всего, ваше окружение это тоже грамотные люди. Если вы говорите безграмотно, да, эти грамотные люди от вас так отсеются, вам притянутся другие безграмотные, у вас будет своя норма. Если вы приедете в какое-то, может быть, село, да, там, в глухомань, где, может быть, люди окончили только школу, да, они говорят очень безграмотно, но ну, им норма. Да, им это привилегия грамотная речь не нужна. Поэтому каждый выбирает сам. Так, все. Вопрос. А, да? Вопрос в назад? Ага. Ты. Так. Так, сейчас. Привет. какой слайд? Да? А, прям предыдущий. Вот на это, да? Да. Ага. У меня вопрос. Речь формирует, личность, личность формирует речь. Здесь обоюдный такой процесс. И речь может сформировать личность. Ну, конечно, изначально личность формирует речь, да. Личность ребенка формирует его речь, его окружение формирует его речь. Но потом, когда личность уже думает, так, я хочу прокачаться, мне нужен мой личностный рост, речь становится другой. А люди, которые, ну, с которыми я работаю, например, заказчик, я пишу речи, я пишу книги, например, и мы всегда думаем, давай мою индивидуальность, да, потому что самый ценный ресурс в человеке – это его индивидуальность, давай его отразим в книге, в твою речь давай твою личность покажем но речь мы немножечко так корректируем да? то есть мы убираем и слова-паразиты убираем и безграмотные выражения человек учится и речь формирует его личность это обойдет. спасибо все вопросы все время вопросы вот вся и вся да. легко проверить слово как писать задав вопрос что делать или что делает да а есть ли еще какой-нибудь способ более простой? Или это является наиболее простой? Я думаю, что это наиболее простой способ. Да, что делать, что делать, что делать. Потому что, ну, мозг учитывает, да, что твердый, те мягкие. Поэтому очень легко. А вот еще, знаете, вопрос там был тоже с вами по-моему назад. А как все-таки пишется? Потому что икра. И здесь, да? Здесь икра при тим. До скольких? Правильно говорить, «до скольких. Вместе. Раздельно. До скольких, ко скольким, скольким людям не обязаны, сколько коллег я встретил. То есть слово сколько, да, оно изменяется по платежам. А ударение будет подвижно. Сколько часов? До скольких я могу прийти? До скольких часов? Числов слов можно опустить. — Можешь лучше вставить, чтобы понять? — Ну, можно вставить, чтобы понять, до которых час. Но это появится, когда слова на кинуты, и не менее, понятно. — Ну, если я спрошу прям, до скольких я могу прийти, да, то в принципе будет понятно, если я не добавлю слов в Не будет понятно? — До скольких людей, да, я могу прийти? — Получается, ко скольким часам, да? — Ко да. — Ко скольким. — Но если допустим, это сенсионально без «н», то все равно это в словарях, это не фиксирует но такой нормы еще нет. Почему? Нет, это как раз и есть лифтатурная наша норма. Коскольки. Коскольким это норма. Ну, ну, то есть если М. Дабой ну, нормы нет. Это не нормально. Во я могу прийти? Да, так можно. Коскольким я могу прийти. Да, но вот у еще вопрос. А получается, что? если большинство людей не, не пишут коскольки коскольки, и mm -hmm. дос. — До скольких? — До Получается, эта норма все равно, когда такое слово на, будет значимым. — Тогда вы как можете идти, скорее всего, да. Я надеюсь, так что это не Это ужасное ударение звонка. Да, да, — Да, да, да. Но это ошибка более, <соцентральный> с точки зрения лингвистики, да, она более грубая, чем звонок. <соцентральный> а, но, видите, да, в обществе звонит, подвергаясь прямо астрагизму. <соцентральный> — <соцентральный> а это, а это нет, это А это все так говорят, но это эта ошибка уже с вами да. А если вы напишите свой инстаграм Да, мой инстаграм. На этом слайде сейчас я... Слайд, Опа. Сейчас я... Правный, да, быть. Так, в будет... Так, подписывайтесь на меня в Instagram. Пока пишется, да, у меня есть вопрос. Да, Скажи, пожалуйста, есть ли такая статистика или как-то вот среди компаний, которые берут на работу, насколько вот процент грамотности влияет на то, что вот человека вот возьмут на работу? То есть, или в каких профессиях это очень важно? Здесь важно построиться это... под HR. Здесь, когда, ну, собеседование такое умение выступлений, нужно всегда изучить свою аудиторию. Нужно понять регламент этой компании. Например, если это крупная корпорация, да, я приду и скажу, я не боюсь лиц. Я пишу всегда с маленькой группой, да, я пишу, вы с что имеешь все? И я не возьму заработок, потому что это не подходит к их регламенту. И скажут, да, что это такое? До свидания. Вот я верю там. Да, если я приду в маленькую компанию, техническую компанию, которая занимается веб-дизайном или текстами, да, как я... Если ко мне придет кандидат, он скажет, я являюсь наиболее ценным кандидатом на данный момент. Я скажу, ну, скорее всего, вы нам не доверете мы немножко в другом формате работаем, то есть я сразу считаю да, его, его личность. Но если изучить, если, например, человек хочет работать в определенной компании, он изучит э, по сайту, да, по отзывам, что из себя компания представляет, и правильно подаст речь на секседование, у него, конечно, есть шанс, большой шанс, что его возьмут. Здесь важно подстроиться под HR, важно mm -hmm. знать свою аудиторию. Здесь скорее такой момент. Но, конечно, что грамотные люди больше зарабатывают, это есть такое. Mm -hmm. А я правильно поняла, что понимаю, что э, сейчас через речи реально понимают, пытаются люди считать, какой человек. То есть, да, это называется говорит... субъективной лимбийской, конечно. <смех> а, по словам субъективное. А, по словам паразитов можно понять э, такое подсознание человека, <смех> да, как я говорил, ну, это такой человек-тиран, когда он говорит ну, то есть человек понукает второго. Если он говорит, как бы так сказать, он в себе уверен, это очень грубо. Психологи это рассматривают прямо так по пластам, какие есть слова паразитов у человека. А есть люди, которые не терпят да, неблагозвучие речи, у них начинаются долгое формулирование мысли от того, что они не терпят неблагозвучие речь. Самый простой пример это «спасибо большое», это звучит неблагозвучно. Почему? Потому что на стыке двух богов. -бо. Мы никогда первое спасибо не доскажем до конца, мы скажем спасибо большое, да. А, Но ну, это нормально, понимаешь? Да? Все говорят спасибо большое, я тоже говорю спасибо большое, спасибо большое. Но это не Для... есть люди, которым это не ляжет да. Большое спасибо. Большое спасибо. Да. Большое спасибо. Да. звучит «Благослучно». Да. Звучит благослучно, тоже звучит не потому что. Потому что это лексический повтор, да, то есть корень звучит да там и там. Если бы среди вас был такой человек, который не терпел, он бы выступил так. Спасибо большое, за то что не показывался. так как мы смотрели. Дислексия все-таки заболевание, так? Я, к сожалению, специалист по вот этим болезням, по дислексии, но я думаю, что в принципе можно работать с речью, потому что если а у человека проблема только в том, что он не умеет говорить. Это огромным опытом, да, то есть опыт лучше лекарства. Он будет больше говорить, и у него это может как-то выправиться. Нет, там же это пишет. А ну, больше там я... больше прочтения, Там больше прочтения, но тогда нужно больше читать. Я думаю так, потому что... Хорошо, а у иностранства тоже есть, да? Конечно, я читала какой-то статью, правда, давно что у варикунских актеров у многих есть ассексив, но тем не менее они учат свои роли и снимаются в кино. Поэтому, да. Не раскрывается кто то Там, там раскрывался кто то но я забыла. По-моему, Том Круз, если я не ошибаюсь. Вообще-то у не если мать улыбается человек. Ну, мать… Что-то между личностью и самым паразитом, вот Это что-то такое… Это нужно исходить из того, в какой содержит человек. Если все вокруг него ругаются с матом, да, ну, скорее всего, какая-то неблагополучная семья или обстановка, у эти слова обычные. А если человек, например, пишет книгу и хочет туда добавить эмоциональности, то матерное слово, оно может там быть как приправа, да, как там, черный перец к да, мясу. То есть все сухо, а давайте я добавим одно матерное слово. Если, интим, если переборщить, если слишком много их добавить, то он скатится на нижнюю ступени эволюции, где она мать разговаривает. А, целая лекция же... была в парке Горького профессор, мы школьную корону не по читал, прям целая лекция, это такое. Ну Но многие, это, есть, это, многие слова сейчас это, не цензурируются, да, потому что есть Судяя слова. Была в советском центре, да. да? Потом нулевые принесли наоборот желтую жесткую коррекцию, когда мат просто выходил читать никак не цензурировал. Сейчас он хотя бы там. Сейчас посередине не... на половину, да, потому хотите... что. За на ютубе, например, прицеливаются мат, то есть раз в лобби раздавались. Раз... не запитывали. Я по поводу мата, я думаю, что он всегда будет с нами, потому что это очень эмоциональные слова. Человеку нужно как-то выразить эмоции. Да? Но люди, у которых большой словарный запас, они могут найти другие слова для выражения эмоций. Да? Люди, у ну, которых нет, например, высшего образования, конечно, не больше потребляют мат. Есть такая тенденция. Потому что я больше не сказать. Вот, Сосы, был... вот, кстати, вот, кстати, про повар. Я эм, исто... исхожу из той сферы, же. где человек работает. Для многих людей повар может стать частью харизмы. Угу, Потому что есть артисты, например, художники, творческие люди, которые приехали из маленьких городов, деревень, но их произведения, то, что они создают, да, вызывают ажиотаж, что-то великолепное, или музыка, которая подораживает сердца. И не нужно избавляться от повара. Главное, чтобы речь была четкая, понятная, чтобы у них не было круто каши, да? чтобы люди понимали, но если у них будет бобр, это им придаст определенное очарование. Опять, если мы возвращаемся к крупным корпорациям, где свой такой небольшой Советский Союз, да? где риту ритуализация, вот эти талнуты, канцелярии, куда придет человек с ГОБРом да, и скажет, я хочу у вас работать с коммерческим директором. Нет, и сразу его нам отправят, что это колхоз такой. Да, скажут, колхоз, до свидания. Почему? Но ну, такой такой где где все, есть. Ну, я бы, например, не. Если это где-то, где все, у всех есть говор, где у всех есть повар, да, все люди так, так же говорят, это не, он не будет восприниматься как белый ворон, он придет с говором, только все там с Говором. Конечно, его возьмут. А если, например, он придет с кем поваром непривычным, а в какую-то компанию, где очень много ритуалов, где все по полочкам расписано. Скорее всего, он будет воспринять неправильно, даже если он хороший специалист, но, к сожалению, это так. Но я, например, когда мы прорабатываем речь с, с студентами, которыми я занимаюсь, я не избавляю говорок, потому что пусть говорок станет частью тебя. Сейчас индивидуальность очень важна. Если человек будет и скажет, я приехал из маленького города, из деревни, это не будет позорно, это будет наоборот, ему только в плюс. И это тенденция. Это тенденция. Конечно, что сейчас уже ценится индивидуальность. Кстати, вот интересно, да, чем больше людей на помени, тем больше ценится индивидуальность. Не знаю, можно придумать. Пару слов на эту тему как раз есть известный блогер, мотиватор Игорь Войтенко. И я с ним работаю как раз сейчас. Огромное количество его слов сейчас стали мемами. В интернете благодаря его рассказ Говору, он на Украине родился, жил там долгое время. И сейчас, когда я ему взбрасываю свою фотографию, он мне говорит, братан, я просто офигел от Свега, Это просто, говорит, что-то нереальное, это пушка, братан. Возможно, я даже подозреваю, что так что он умеет говорить без говора, но он не будет так делать, потому что он потеряет свое оживание. Да. Поэтому все можно использовать себе во благо, даже Бог. Вопрос, правильно в Украине? Это политический вопрос. Существует русского языка правильно на Украине. Но с осуществления политики правильно в Украине, если вы не хотите там выше на какой-то странах. А вот ну, сейчас э, со слова секс убрали вот это клеймо, что оно будет запретное. Да, сейчас э, пишут и статьи на эту тему. Да, и... мне нравится, вот роли, Конечно, и... да. И в этой теме, кстати говоря, появилось очень да. много игр. И об этом пишут целые статьи, там люди занимают секс-просветом и говорят, вот там 10 практик удовольствия, пожалуйста. Прочитайте, раньше невозможно было такое представить, да? Давай еще... Нет, а не вообще, по речи можно а. оценить уременно развитие современного социума, именно ну, ну, как бы, ну я скажу, духовного не привязываясь к религии, да, а вот именно стержень человека. насколько развит ну, в средней массе по речи. А, я я просто чувствую, ощущение, что, что здесь не низкое сейчас. Я не знаю, здесь э, это сложный вопрос, вопрос, потому что, например, те люди, с которыми я общаюсь, у них очень высокий уровень грамотности. Поэтому ну, по своему окружению не могу такого сказать. Но иногда общаясь с человеком, понимаешь, что он не догоняет, да, то, о чем ты говоришь. Вот, у него был такой белый шум. Я занималась одной девушкой, ей было 16 лет, и мы хотели, мы, нужно было мучить ее там выступать. Это давно было, и я ей сказала, что есть средства противостимости, такая метавторическая группа. То есть, например, ты рассказываешь про одну тему. А сравнение придумываешь из другой темы. Например, другая тема это дом. Да? Придумываешь ассоциацию, что есть в доме А Очаг, хозяин, лестница, потолок, пол. Берешь первую тему. И, а первая тема, например, это, не знаю, как, как устройство работы магазина. Как люди работают в магазине. Можно написать так. Магазин это дом. Каждый покупатель это бойск в доме. Директор магазина это хозяин дома. То есть мы взяли историческую группу дом меня ведет в магазин. Это она? Да, да, да, да. да. Вот, я все это объяснила, мы делали упражнения, и потом в конце я говорю, какие вопросы говорят, что такое механическая группа. Я говорю, ну ладно, это было очень сложно. Вот. Иногда такое бывает. Но я верю все-таки в лучшее, и я, мне очень нравятся люди, с которыми я общаюсь, может быть, меня просто так везет в жизни, что там по кучению в поезде или в самолете, я когда завязываю в разговорах, выясняется, что это удивительные люди там, с интересной историей. А, и у них очень высокий уровень грамотности. Но, и, возможно, из-за этого сложилось мое убеждение, что речь и а, твое сознание да, формируют а, твое окружение, в принципе, стиль жизни. Но я верю, что у нас не миссия развития все-таки. А всегда ли уровень речи соответствует уровню развития? речь можно подтянуть просто как инструмент? Речь также. можно подтянуть, но если подтягивать речь, и как, как ее подтягивать, какие есть ли эти инструменты? Речь подтягивается книгами, да. речь подтягивается тем, что делаете упражнения, например, пишете сочинения. Если человек хочет стать оратором, э, да, ему обязательно нужно писать. Если он не будет писать, он будет просто бла-бла-бла, хорошо, он может быть там уберет свой бобр, да, который мне нравится, да, у него будет четкая дикция, но тем не менее он не сможет формулировать все равно свои мысли. Он будет как такой чревомещатель. Поэтому если человек а, занимается своей речью, он а, волей-неволей да, подтягивает да, другие какие-то аспекты. Если он читает, он понимает, что он читает. А он прочитает пять книг, уже шестой напишет, например, рассел, у него подтягивается мышление аналитическое. Поэтому, да. Оцените Прошу. <смех> <смех> У меня вопрос да. в продолжении предыдущего вопроса, в mm плане -hmm. как оценить речь. Mm -hmm. Вы вначале сказали, что язык меняется, значит он живой. Да. Могли бы вы сказать, что вы имели в виду? А, язык то. Тот узус, да, на котором мы говорим, это живой организм. Есть языки, которые не меняются, например, древнегреческий и латынь. Там невозможно провести какие-то изменения, потому что люди на нем не говорят. Если люди говорят на языке, общество меняется, да, мы видим прогресс, да, все эти слова приносят нам прогресс. Раньше не было ни интернета, ни цел, ничего. Соответственно, язык меняется. То есть меняется сознание у людей, язык живой. И Тогда давайте еще раз, еще добавлю. Первый слайд, кажется, у вас был. Там была у вас, помните, азбука. Да. Давайте ее тоже, слайд возьмем, нет, нет, нет а, просто. Хорошо. Мысли, да, да. Угу. Вот давайте его подвяжем, чтобы еще, то есть вы сейчас ответили, ну, вот, супер поверхность, потому что если говорить про азбуку. Что вы о ней думаете? Или у вас есть какие-то представления? А в этой, а в этой азмике? А, в целом, о феномене. Оно же как-то произошло, да? Вот это чудо. Что а потом... вы сократили азму? Нет, нет, нет. нет. А, давайте начнем с того, что, что вы думаете об азмике. Потому что то, что вы ответили, я понимаю, что у вас есть свои представления а о азмике. Вы что вы относились к сейчас Нет, что такое азмука? ему вот эти письмена, да, чтобы им общаться, чтобы им записывать свои мысли. А сейчас, а, знахи, да. сейчас, например, если мы говорим, в у есть такой корпус текстов, да, да. куда загружаются в принципе, все тексты мира, это нужно, чтобы сформировать вот этот машинный перевод, машинных писателей, и туда загружаются все эти знаки. Да. И с процессом глобализации знаков становится все меньше. Возможно, наш алфавит тоже сократится, да. И со временем там, у там любимая моя буква mm -hmm. твердый знак, и там через 10 лет я скажу, что он был такой, сейчас стал такой. А я думаю, что это связано с тем, что жизнь стала быстрее. Да? Раньше не нужно было, да, древние люди бегали с людьми, им не нужен был язык, потому что жизнь развивалась медленно. А сейчас мы живем в такую точку развития, точке да? когда мы развиваемся просто вот так вот по экспоненте. Развиваемся? Да, человечество развивается по экспоненте, конечно. А про что? Какой развитие вы имеете в виду? А, в в Окей. Okay. Просто я работаю со звуком, с голосом. Очень давно я ну, в общих чертах представления имею про, про звук. И, возможно, вы какие-то книги типа Библии, что-нибудь такое, там, где написано, что слово имеет значение. И слово имеет э, в себе несет образ, потом вибрацию, потом суть, содержание. И все это имеет значение, потому что это работает на подсознательном уровне. Оттуда, кстати, культура. И по ней же можно определить человека. Но это намного глубже история. И поэтому, когда я, когда я говорю, вы, вы, очень, ну, вы там говорили секунд двадцать про азбуку, а она напрямую связана с культурой. То, что сейчас происходит, я вижу, у меня тоже есть iPhone, Instagram тоже есть. Я вижу, как там люди пишут и что они говорят. Но это точно влияет на, на, на вообще сознание людей и на их культуру. То есть вы хотите сказать, что а там уже сократили алтвейкур, я умру? Да, и в том числе. Да, конечно. <смех> я согласна. А, кстати, может быть вы слышали, там в интернешке уже эти ученые сами себе доказали, что а, моторика, когда мы пишем ручкой, очень сильно влияет на образное мышление. А образное мышление вообще влияет на всю нашу жизнь, потому что а раз мы видим мир да. вообще по-другому. А, люди ушли от этой темы, только наживали на клавиши, и и так, там что-то, в 6% мы использовали мозг, а в силу этого, еще, наверное, меньше. Извините, а кто это дайте мне за какой-нибудь Я бы сказал, что это Так это же, это же я здесь. Да-да-да. Вы с я так поняла, что мы пытаемся создать речь с развитием. Потому да. что речь можно тренировать внешне и, да. и часто я... конкретно. Да, и, и я, я же говорю, что, что, мы, что вы имеете в виду по поводу развития. Видите, один вопрос, а потом второй вопрос. Что конкретно в развитии? Как, да, вы тренируете да. речь, вы личностно растете. Вот если коротко это так. Еще раз. Вы тренируете свою речь, вы читаете, вы пишете, вы личностно развиваетесь. То есть вы развиваетесь. Вот так речь связана с развитием. Я думаю, что сейчас э, наш мозг это, правда, бер, берет больше операций, чем это происходило сто лет назад. И для того, чтобы ускорить этот процесс и делать еще больше, мы упрощаем таким образом речь. В этом смысле. А <связываем> <связываем> да, да, да. Именно поэтому мы и называем сейчас развитием то, что сейчас происходит с нами. А все-таки лайфхак какой-то есть? Или только много читать и много И много говорить. Нужно себя и очень полезный лайфхак это себя записывать на видео. Жанна Вань. Волшебной написки никакой нет. Нужно себя записывать на видео. но если вы хотите, например, уметь импровизировать, очень полезно прочитали, написали например, сочинение, потом попробовали сочинение рассказать. Это был первый этап. Второй этап прочитали, и сочинение придумывайте выходновую на импровизацию, написывайте себя на видео, э, что вы думаете о рассуждении по этой книге. Но есть, в принципе, много таких упражнений, они не, не простые. Да. Не того, да, много делать этого, много делать этого, это схема любого упражнения, как на тренировать рель. Там двое ну, со всех профессионал. Но здесь как формулировать в принципе это сложно. Например, люди, почему вот рассказ, зачем рассказ отличается от романа? Как вы думаете, что сложнее написать? Рассказ или роман? Uh -huh. Вот по моему опыту сложнее написать рассказ, потому что рассказ-то uh -huh. да, рассказ, мало и туда должно увязать все. Вступление, кульминацию, заключение, какие-то выразительные средства, выразительные, сын должен быть ёмкий. Роман, сиди, пиши, вы у тебя 3000 страниц, вскрывай, пожалуйста, своего героя. И как, например, мы пишем книги, некоторые заказчики присылают свои тексты вот такие длинные. И они говорят, вот, например, я вот набросал, вот вы там мне структуру прислали, давайте, вот я первой главой рассмотрю вот это. А там 30 страниц. И я там вычеркиваю, вычеркиваю, вы остались, остаются две страницы. Я говорю, вот, по сути, mm -hmm. да, добавим еще одну страницу, вот это ваши авторские находки, ваши авторские слова, которые обязательно нужно оставить. Так, что будем делать дальше? Дальше я говорю, да, я приезжаю, например, в офис, да, включаю телефон и я говорю, что вы думаете вот по этому поводу? относительно там какого-то вопроса. И человек говорит, ну, я опять на целый час, а в итоге остается одна фраза. Поэтому надо формулировать мысли очень сложно. И это приходит только с опытом. Даже если человек очень начитанный, у него речь очень грамотная, да, это очень, кстати, такая проблема ученых, которые закопались в книге, у которых очень большое количество информации в голове, очень структурированное. Еще у них там подключается такой синдром, чем больше я знаю, тем меньше я знаю, им очень тяже формулировать свои мысли. Да, я хочу объяснить. Уже, это уже... вшито под корпус. Как бы <coughs> искусственный интеллект не как как-то объяснит, как будет, а часть переводчиков? Да, конечно, конечно, объяснит. У меня сейчас закончилась научно-фантастическая повесть, я отредактировала книгу про искусственный интеллект. Нам очень интересный такой сюжет, что так в ближайшее будущее в жизнь человека врывается искусственный интеллект начинает ему говорить, что делать. Герой чувствует себя вариантной рыхой. Да? Хозяин, который как, его постоянно таскает с той стороны в другую страну. Вот. И этот искусственный интеллект может абсолютно все, он живет в интернете, но может абсолютно все, пока есть там электричество интернет. А, и, в принципе, благодаря тому вот этому корпусу текстов лингвистических, да, еще раз поясню, все тексты заливаются в интернете, формируются корпус текстов. А потом, например, как, да, мы определим, что есть архаизм, а что нет. Убиваем в корпус и слова, вот вам 10 тысяч совпадений, когда я его употребляли, когда я его перестали употреблять. А благодаря этому а, усовершенствуется и тот же самый угол переводчик, да, система это знаков. Потому что угол не думает, да, там, где у вас подлежащая, где сказуемая, где подписи пояс. Он просто берет систему знаков и ее волшебным образом трансформирует в систему знаков любого языка. Поэтому через несколько лет э, переводчики да, уйдут. Э, возможно, уйдут даже устные переводчики, потому что сейчас даже есть приложение, да, вы там наговариваете что-то на телефон, телефон говорит это на другом языке. Может быть, даже может даже сказать на вашем уроке. Поэтому правильно, да. правильно строят предложение или нет? Google переводчик, если это английский язык, он все грампы и киграм с каждым годом. Нет, то нет, я, видишь, я вижу, как да. Причем эм... без эмоциональных переводчиков выйдет. Да. Причем эм, языки же упрощаются. Сейчас у нас очень много процессов глобализации. Языки упрощаются, поэтому машинный перевод становится проще в принципе делать. А программисты сидят, да, опа, там подтянули еще какую то систему знаний, подтянули, вот Google уже знает новые слова. Да? Потом, например, в английском языке там из грамматики ушли, падежи, да, ведь у них тоже было много падежей, сейчас тут полтора падежа. Они ушли, углу легче. Тем более сейчас, да, у нас в русском языке вот, это, тенденция минительного падежа. Я, например, вобью Google, да, там, этот, йогурт, да, и мне приведут, йогурт малиновый зелит. Я так скажу, йогурт малиновый залит, все поймут. Никто не скажет, что ты там типа, что-то ты что не сладно как-то говоришь. Но здесь, смотря, что вы больше положили. А, положили да. больше малины, значит, малину вы положили больше зеленая. Кстати, вот интересно, в 50-е годы, например, такие слова как темно-зеленый, там синий, красный их писали без дефиса. Сильно. Сильно. Да. Но почему-то потом пришел дефис. решили сделать такой либо Вообще, кстати, вот грамотная речь, изучение правил, она очень структурирует мозг. Потому что в принципе, вот правил русского языка это целая структура. А если вы делаете по структуре, то потом и начинаете мысли, точно так же структурированно. Да, почему нам интереснее читать аккаунт Инстаграме, где у человека есть контент-план, где он написал, что по неделю у меня информационный пост, по рекламный пост. А человек такой пишет сумбурно, ему не так интересно читать, потому что он в нашу систему мира вносит вот эти, такой хаос небольшой. Точно так же, если у человека, да, там, выступающего есть структура, то его понятнее слушать, потому что так знания укладываются в вашей голове. Если человек выходит и говорит так, ну, сейчас я вам расскажу вот это, а ладно, забудьте, сейчас вот это расскажу, и это тоже забудьте, сейчас вообще профессию расскажу. Да, потом вы мне напомните, то, скорее всего, вы подумаете так, что у меня более какой-то хаос, мне не нравится. А вот вопрос, кстати, по поводу этого простительной болезни. Как выделять тот коридор мыслей, который... Почему вообще исчезает вот эта структура? Вот вы сейчас отца меня. А почему исчезает эта структура? Потому что, как бы, есть очень... В жестко жесткомыслящие люди, и они мыслят линейно. Но пространство нелинейное. И когда линейный человек хочет достичь вау результатов и действует линейными путями, ничего у него не получится. Он будет биться, биться, биться и биться. Ну, то есть, и для того, чтобы его вывести на то, что пространство объемное, а не линейное, такие спикеры, как я начинают выходить в микродетали в искренней надежде, что линейный человек поймет. Получается наоборот. А получается, что да, происходит, что как бы все равно люди уходят, все говорят, это я не понимаю, сейчас поняли, они точно получили структуру однозначно. Но с чем-то точно ушли. И мне всегда интересно, как мне выстроить вот этот коридор мыслей, дальше которого я не иду, чтобы была золотая с рентги. Нужно все детали и подробности их прописывать. То есть, например, есть основные блоки. Вы рассказали основной блок, давай мне деталь. Рассказали основной блок, давай в нужно уже что-то продумать и подготовиться. Если вдруг вы чувствуете, что уходите в какие-то детали такие несущественные, да, которые уже там подробности, которые никому не нужны, если вы заранее продумаете, это, то вы, мозг вам скажет, так, в плане этого не будет. Я иду дальше, я дальше сверху помню. И таким образом речь будет такая более целостная. То есть, как бы говорили, короткий кейс, потом Короткий кейс, все. детали. Короткий кейс, да. Да, да, детали. Да, детали очень нужны, они интересны. Когда есть слишком О. много, они превращаются в подробности. А подробности, если я там буду рассказывать, как какого цвета была рубашка на том врачевике, который придумал первые там, эти буквы да, убрать, это будет немножко суммуру носить. ]分鐘. Спасибо. Вас как вопрос? Я хотела, э чтобы вы чуть-чуть подробнее рассказать, Это очень интересная вообще у вас деятельность. А -а -э -вот как это человек решил написать sí. книжку? Что ты ну вот нет, у него не образование, там, соответствующее, литературное, не каких то талантов. Он просто <свят> приходит и говорит, а, у меня есть что сказать? Да. Я хочу писать. книжку. да, да, пишем да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, никогда в жизни не возьмушь писать за кого-то. Потому что литературу мы только редактируем. То есть человек дает свой текст, мы отрабатываем его авторский стиль, он произведение целиком его, сюжет его, герой его, вся одно ключом. А если это бизнес-книга, то это называется не литературный негр, а слово англицизм, да, с другим эмоциональным посылом называется гострай, то есть от слова призрака писатель. Точно так же, у человека есть его идеи, его его мысли, он занимается своим делом, ему не нужен литературный талант, но он хочет книгу. Книга его продвинет на рынке, как эксперт. Есть очень много сейчас книги, там, ХРС, Убавина, такие громкие, да, и я покупала что-то в «Вкусфилл», там тоже есть книжка, как мы сделали «Магазин в Это вот такая бизнес-книга, которая продвигает их компания. И я написала книгу, например, «Как создать студию дизайнера с нуля». Вот, там человек, он… Он вот работал в шесть инженером, чертежником, но у него классные идеи, он придумал старый клуб а, с тремя стилями интерьеры, и его заказчик к нему приходит, он говорит, вот у меня три стиля, мне ваших вот этих, вот я хочу ладони, метал, не надо. Если вы хотите со мной работать, пожалуйста, выбирайте один из этих стилей. Вот, мы туда добавим здание. У него очень строгая политика. И когда он мне писал толмут, он я вот немножечко пишу про свое дело, я хочу книгу, как создать судьбу дизайн интерьер в он мне писал огромный толмуд. И там одна из вас была, кого нанимать на работу, да, если у вас там, например, мало денег, на стартовый капитал, да, вы проходите в студию дизайна И один из этих людей был бухгалтер. Там написано, бухгалтер обязательно важен, потому что он что-то там рассчитывает, денежные средства, выдает заработную плату. Я говорю, ну это все милости писать, потому что да, напиши бухгалтер, все. И так понятно, чем занимается бухгалтер, уходится в его аудитории, понятно, чем занимается бухгалтер. Человек, который не знает, кто-то не послал, что Вот, и вот это вот мы все укладываем в маркетинг-план. Да? Человек говорит, кто его будет читать, чем он занимается. То есть, например, у этого человека целевая аудитория — это молодые дизайнеры, которые либо потом придут к нему работать, потому что последняя глава была «Проходите ко мне работать, как у меня выстроена система», либо на основе его книги а, купить его курс «Как стать дизайнером» да, как э, сделать то, что сделал он, создадут свою студию дизайна интерьера. Мы все это продумываем, просчитываем. Если человек, в принципе, э, эксперт, не обязательно умеет писать. Потому что уметь писать – это определенное село, да, например, я не умею рисовать, там, не умею петь. Есть люди, которые это не делают. А у многих есть такое мнение, что писать должны все уметь. Но это не так, и люди не умеют писать – это нормально. Люди пишут так, как они говорят, так, как они чувствуют. Но вот, допустим, это, вот, вы сказали Талмуд, mm -hmm. а, если наоборот, у человека если нет, нет человек, Талмуда. Нет, если у него нет Талмуда, если у него нет Талмуда, у многих есть еще видео на Ютубе, тоже идут сделаны, делают там аудио они наговаривают, если нет возможности встречи. Если у человека вообще ничего нет, но он хочет выразить себя, а, хочу показать с вами, что писать книгу, я приезжаю в офис, у него первое интервью будет, а потом мы это и из делаем книгу. Если у человека нечего сказать, но он, говорит, бьет себя в груди, говорит, я хочу книгу, я еще говорю, извините, а вас писать нечего. Кстати, самая продаваемая книга «Клида Радислава произошла очень просто, он говорит, я вообще не писанин. Ну, Мне позвонила женщина в скайп, поговорила и самая продаваемая книга уоррета слава ему не отдался. А, все бизнесмены а, ну. так и делают. То, то есть информации. они просто поговорили по скайпу. Да. И а, одинская она... книга суперпродажная. Она бабу... он, она записала, что он сказал? Делали... она задавала вопросы а, и она просто от этого он отвечал получилась книга супер много денег чувак знаменитый. Так и будет больше. Все нравится, да. Большинство бизнесменов именно. Какие, да, нужно же, какие вопросы задавать? Когда? А, а, а, а, сейчас, да. И, друзья, осталось 15 минут, поэтому я последние вопросы. То есть, стране, <свят> сам, сам, сам <свят> что это и задавать вопросы. Это было начальник. Самый начальник, начале я рассказывал о том, я делаю Я сейчас. Когда... <свят> Но вот смотрите, получается, что у вас а, все-таки есть определенная методика работы с этими да. авторами, желающими да. быть авторами. Да. То есть не просто так, нужно знать, какие вопросы ему задать. Ну, конечно, да. Да. Да. Да. А, у план, да? Да, да. у вас есть определенный да, и у вас есть какая-то специализация в плане, есть есть с кого Uh, yeah. Uh, yeah. Да, у меня есть, so, например, so, задавайте вопрос. Медицинскую тематику? Или владелец только бизнес? Или там спорт. Медицинскую я возьму, да, спорт я тоже возьму. Uh, есть ли тематика, которая мне мало понятна uh, может быть, если человек предоставит достаточно количество информации? Если он будет говорить на том языке, который я, перечитаю там 20 часа не смогу понять, но, скорее всего, нет, потому что, значит, будет бизарно. или никто не буду. А книга идет, редактура книг, если у человека есть все, текст, э, структура. И, и история про скайп. А, история про скайп, это у меня 80 тысяч рублей. То есть можно с нуля, написать, но это конечно... страницы? Я здесь не считаю по страницам, потому что могут идти потом приложения, могут идти потом какие-то схемы, таблицы, а страниц не зависит. А бизнес книга в среднем, это страниц 200, потому что больше, это будет уже неинтересно. интересно. Да, никто читать не будет. Если нужна помощь, например, потом издать эту книгу, тоже у нас есть из контакты издательств, но, конечно, 80 тысяч – это без печати, без издания. Это только вот реализация. — Протоковый материал? материал. Hmm? материал. — Протоковый материал, конечно. Это очень кропотливый труд, uh -huh. потому что часто такое бывает, что человек говорит одно, потом он говорит другое. <связь> — А не имел в виду вот это, да? — Не имел в виду вот это. Потом uh -huh. он хочет показаться более экспертным, чем он есть на самом деле, про свое, там деятельность берет. Потом он говорит, вот, мы 10 лет на рынке там, например, да, потом говорит, так, да, и вот это было в таком-то году, я подождите, вы уже 10 лет на рынке, как это могло быть в таком году, да? Ой, да, не забыл, ну, перепишите, я говорю, нет, я так не делаю. А сколько по времени обычно? Ну, в среднем, нет. это 3-4 месяца. <сёк> то есть, созвание засекает. 4 месяца, 8-3 У меня даже не было, через 5 звонков, я в DJ-код. Ну, Желаю. если вы если в Москве, то понятно, да? В Москве, да. Одну книгу я написала, ну, мы, по-моему, с Кайфом не общались, но там маленькая девушка, она занимается психологией, мы написали «Как выйти замуж после сорока» А Там была книга очень маленькая, но она мне просто присылала свои мысли, мы их оформляли, и она получила слайд оба. Это не то, что она бизнес-книга, а просто она продавала курсы, как раз вот для женщин 40 плюс, и вот эта книга должна там пропадать. Тут еще важно понимать, для чего она нужна. Если вы хотите, чтобы она была на полке магазина, это одна история. Если вы хотите просто, чтобы она была как подарок, Например, у вас там сделали заказ, да, в вашей компании вы говорите, завод, то, раз вы там, заплатили такое за количество денег, вам бонусы снимает книга. И это другая история. Составляется маркетинг-план сначала. Зачем? И какая занимается? Да. да, да, да. Если это художественная книга, то маркетинг-план не составляется. А, потому что здесь такая интересная, ну не то, что тенденция, да, такая пофиг-сайт. Художественная книга, что человек пишет творчество, он пишет для кого-то одного. Скорее всего, это или любимый человек, или это дети, или это родители, какой-то близкий человек. Эта книга всегда отечественная для одного человека. Важно понять, кто это. Как, м -м, не лезть в душу, да, а понять, какое место человек занимает в вот этой судьбе автора, чтобы вырвать его авторский стиль. Это в целом или в современных то в целом. Не, Просто, ну, да. очень, мне сейчас интересно стало, Толстой прямо Вот интересная история, да? Возможно, больше про современные, я сейчас говорю про техзарайщики, mm -hmm. «За с кем я работаю. Потому что я знаю, что он Достоевский, да, он там много писал, потому что у него было много долгов. И ему <yok> приходилось писать, он там строчил письма, да, издательствам, что подождите, я не могу, заезжать, я уже там целую ночь, пишу. Сейчас напишу, хватит там меня адмитировать. Но современники, да, особенно это люди, кто сейчас занимается творчеством, те же самые бизнесмены занимаются творчеством, у которых есть все, у которых там налажен бизнес, хорошая семья, дети. И так, хобби, да, как хобби, так как душ, но они выбирают, что они хотят писать эту книгу, чтобы она у них была. И важно понять, какое место занимает человек да, в судьбе, этот бизнесмен, где он там встретился. У меня был вот один заказчик, он говорил, я хочу написать вот для молодых там девушек, которые вот, и начинают рассказывать каких-то непонятных молодых девушек. А книга была достаточно, да, была достаточно драматургии, там были отношения с матерью и такие жестокие, как девушка жестокая отнеслась там, к лирическому герою и к их автору, потому что да, книга героический герой. В общем, и выяснилось в итоге, что он, у него была какая-то история там, в юности, типа там, в 15-16 лет, вот, и он так мельком сказал там, про одну девушку, и я поняла, что священа ей. Но, ну, может быть, он не признавался, может быть, сам себе. Но когда он писал, вот, ему вот, навеяла вот эту историю да мне такой вот, такую вот сюжет. Расскажите, пожалуйста, а если mm -hmm. а, вам не нравится автор а, а, этой бизнес-литературы, если вы считаете, что это будет что-то длинное, я считаю, что это не я не буду писать, не, вы, не вы, можете... вы, если даже, я даже так скажу, если мне человек а, не нравится, как в принципе, лично, да, как человек, то есть я с ним встречаюсь и я чувствую, что он мне не близок, он мне не нравится, и я не буду с ним работать, потому что это получится бездарная книга, все стороны будут недовольны, и я и сам заказчик. А, но, правда, у меня таких случаев еще не было, но что, мы начали работать, да, и что-то там рассорились, но у меня были случаи, что на начальном этапе я было, что вообще ничего не имеет. Я говорю, ну, извините, это не смело. сайт, потому да, что, сайт не что такое сказать, что чем вам обращается? но чтобы значит встречаться с читателем, чтобы читатель понял ту суть, которую ты закладываешь, достигнул цели. Если человек, например, добавил туда, да, я говорю, это в общем плохо, давайте его уберем. Но цель конечна, для конечной цели нужен концерит, мы его туда добавим. То есть уметь писать, это все делать осознанно. Люди делают и осознанно и ярко. А художественной литературе делают очень много осознанных лявков, в художественной литературе вообще возможно все. Вот. А, если человек применяет стилистические агрехи по марке осознанно, он умеет писать. Если человек просто все накидывает, что есть у него в голове, так просто кучу. Возможно, он не знает, что умеет писать. Ему нужно структурировать мысли. Но если человек не умеет писать, значит он безграмотный Я думаю так. А если человек не умеет писать, но пишет, есть у вас примеры того, писать журналистов? Ваш умение что не умеет писать? Привет, привет, микрофоны. Ну вы знаете, что если вы не умеете писать, то это журналист. Окей, не готовы никогда и это точно графоманы вот как определить графоманы, Если в тексте много абстрактных предлагательных, это графоманс. Например, красивая девушка. Вот красивая. Вот это что? Вот для каждого из вас я скажу красивая девушка. У каждого в голове будет образ этой красивой девушки. А автор на 30-й странице такой. У нее были там, не знаю, зеленые волосы, да, до пояса, Не знаю, рогаток, чай, очень красиво. Но для него так, никто не спорит с ним. Но у читателя это когнитивный диссонанс. И читатель просто на поверхности в хаос все свое обучение, такое думает, боже, я думала, она красивая, у нее врага, а такой кошмар Это как масло. Я к нему очень нейтрально отношусь. Мы О". Ну, мне что-то нравится, что-то мне не нравится. Следующий фильм мне не понравилось который там про там. Я очень люблю достоевского вот Достоевский – это очень русский писатель, говорит за рубежом, да как-то не русскую душу, прочитает Достоевский. Причем я еще знаю, что он писал под этим давлением, что у него там И, кстати, я не сказала, сейчас в голову еще пришел один пример, вот, например, «лузер» и «неудачник». Вот тоже, у нас сейчас есть два слова «лузер» и «неудачник» – это русское слово. Но у нас э, всегда относились к неудачнику с, таким, с такой теплотой, с такой симпатией. Вот даже Чехов, да, там, успевал там, маленького человека, такой, ну не получается у него все вальца из рук. Ну вот он милый, он добрый, ну не обижайте, вы опять не окажите, Ну и потому что для не совсем неудача, потому что его все-таки потом э, ему все страшно, что у да. Вот. А лузер это прямо такой, даже вот э, корень, да, лут теряешь, там очень эмоционально окрашенный. А неудачный даже корень, в принципе, позитивный, удачный. Вот, А сейчас, я смотрю, сместилась тоже, что неудачные говорят тоже в таком негативном контексте, то есть уже нет такой симпатии. А если сравнивать да, то почему западный человек лузер? Потому что он ну, плохо работал, да, не умеет там, выстроить свою личную эффективность. Почему русский человек неудачный? Потому что у него душа, ему деньги не нужны. <связать> Удачи не стали. Давай его Вот это приходит тоже. в свое время написал книгу Бодатый папа, бедный папа. Многие ну, либо слышали, либо читали. А, и... Спустя огромное количество времени, по-моему, это было либо в прошлом году, либо совсем недавно, mm -hmm. Форбс взяли за расследование того, о чем писал, и оказалось, что в действительности не было никакого второго папы, это выдумка. Yeah. И интересно, что эта книга стала как раз тем самым, она стала на пути становления его как писателя в дальнейшем, mm -hmm. потому что в конечном итоге он стал миллионером, и это позволило написать еще больше интересных книг, вне зависимости от того, правда он говорил или нет. Мне нравится, да, тоже такие Токио это просто такой идут Геосаки, сейчас у всех бизнес-трейдеров, да, там армия клонов, которые, не знаю, Эш, Дин, да, это разные такие парни, которые молодые, там...